Михаил Юрьевич Лермонтов Утес Ночевала тучка золотая На груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, По лазуре весело играя, Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко.